здравствуйте все мои золотые вот а у нас грядет очень крупный праздник 23 февраля и я хочу сказать что на моем канале будет проходить розыгрыш тысяч голды приходите у вас есть возможность выиграть все что вам надо сделать это подписаться на канал ссылка ниже в описании смотрите обязательно вот и группу вк вот, там будут все подробности Жду вас и, собственно, удачи вам в выигрыше. Да-да-да, я не тот стример, который делает по 40 минут видео с просьбой всего лишь о подписках. Вот, так что всю информацию я вам донесла. Надеюсь, вы приняли ее. Прекрасного настроения приходите. Я буду вас рада видеть. И надеюсь, что вы именно вы победите. Ну и жду вас на стриме.